Хочу передать вам привет, кто меня просил. А, да, меня тут некоторые просили на сайтах. Я просто так в комментариях к видео в Ютубе не принимаю приветы, как бы. Я просто о них забываю. Я же не буду каждое видео читать комментарии. Сами посудите. А, я принимаю всякие ваши отзывы в группе Хелен Голд вконтакте и в группе Хелен Голд в Одноклассниках, короче заходите либо на ту либо на ту группу, я и там и там принимаю и те и те группы я просматриваю. Там я устраиваю разные опросы, например, сейчас у меня висит опрос, какое оформление канала лучше, старое или новое. Также я задаю всякие вопросы, там буду отвечать на вопрос-ответ, задавайте вопросы, буду на них отвечать. Такие вопросы я принимаю только в этих обоих группах. И всякое такое, только в этих группах. Почему? Потому что в личке, либо в комментариях под видео я их просто забываю. Дальше дальше дальше вот здесь сейчас я сделала вопрос для кого сделать сигну кому надо сигну от меня пишите в комментариях как вас зовут также это я сделала и там и там ну вы поняли вот а сегодня я передам вам привет потому что там тоже такое было такое кому передать привет и отвечу также на некоторые из ваших вопросов на все для ваших вопросов. А может на некоторые я их не читала. Так. Я передаю привет Галии Хасяновой. Галия Хасянова, она как бы помогает мне в моей группе. Она очень много сделала, достаточно много сделала для моей группы ВКонтакте. Про День матери она там написала очень много, да. Она э, редактировала мои фотографии. Мне очень понравилось. Спасибо тебе Карену Королю, Насте Ворониной, Татьяне Кливиной, Евгении Щепкиной, Варе Коржиковой, Ангелине Холод. Она очень активная моя подписчица, очень много со мной общает. Сейчас перейдем на Одноклассники. Кто писал мне в одноклассников Там же мне писала Ангелина Холод. Я же говорю, активная подписчица. и там, и там мне написала. Привет. Так, дальше. Дашечка Приколистка. Я не думаю, что Приколистка это ее фамилия, но в коем случае... Даша узнает, что это она. Исмаил Аджа, передаю ему привет. Э -э, Анютка Зай, Зая, Дарья Трунилина, Дарья Дарья Тру... Трунилиной, Дарья Трунилиной, Юлия Кухаренко, короче, передаю привет. Яня Железной, Снежана Завражнова. Она, по-моему, тоже писала, чтобы я ей передала привет, но насколько мне помнится. Также по вызову принят вы можете писать задание. Вы можете писать задание по вызову принят тоже в этих группах. Я нагром задала вопрос, какой твой любимый цвет. Мой любимый... у меня два любимых цвета. Опять ее запинаюсь. Это красный и голубой. На что ты снимаешь и редактируешь, где? Где редактируем На что я снимаю? Я снимаю на камеру. Кто не верит, я могу показать. Вот. Вот камера. Вот. Это вопросы от Вари. Она задала несколько вопросов. Дальше будет э, приятно услышать ответ. Ага, ага хорошо. Ответила. Э, спасибо заранее. Можно еще вопрос? Можно? Я его сейчас вам прочитаю. Сколько тебе лет? Мне сейчас одиннадцать лет. Кто забыл? У меня шестого марта день рождения. Э, как из чего началась твоя карьера на Ютубе? Ну, во-первых, это еще не карьера, как бы просто так, да. Ну, можно сказать, и карьера. Короче, ладно. Карьера, Моя карьера началась. С того, когда мне было 9 лет, как-то я поссорилась с подругой. И я очень сильно поссорилась с подругой со своей. Вот, с лучше можно сказать. Она она два года старше меня. И я, короче, сидела на балконе и плакала. Вот, я думаю, ревела из-за чего-то, я не помню, честное слово. И что-то там болтала, дружба, это такое. Ну, короче, я вот что-то типа такого. И потом я залезла что-то там в YouTube. И решила выложить свое видео. Ну, просто так попробовать, как бы. Вот. Э, и поэтому я сняла видео, все такая распатланная. После мойки волос начала болтать, то, что я буду снимать видео в Ютубе. Мои видео были сначала плохие, потом они начали все улучшаться, улучшаться и улучшаться и так далее. Сначала я снимала на компьютер. Потом я... Потом э, я начала снимать на камеру. Вот так вот. Ну, каждое мое видео, каждое, каждое видео я стараюсь хоть на чуть-чуть улучшить. Ты считаешь себя популярной видеоблогершей? Нет, я пока не считаю себя сильно популярной видеоблогершей, потому что я как бы, да, можно сказать, немного так добилась э, чего-то, да, добилась немного, но... Я еще не сильно популярная. Как бы, если посмотреть на Сашу Спилберг в Кадди Клэп или на Марию Уэй, то <laughs> нельзя сказать, что я популярная такая сильно. Как и чего началась карьера на Ютубе? Следующий вопрос это был автоф... твои улыбки. автограф твоей улыбки. Ну, девочку так зовут. Галия Хасянова задает вопрос, ты любишь снимать видео? Я очень люблю снимать видео. Просто я обожаю снимать видео. Просто нам сегодня в школе как бы не очень много задали. Всего там 4 предмета. И два предмета там наизусть. Я их уже вчера начинала учить. То есть меня очень много. И поэтому я решила снять видео. Как бы время пока есть. И. На этом, я, я думаю, видео закончено. Короче, подписывайтесь, вступайте в группу в Одноклассниках и ВКонтакте. Также я там буду сообщать о конкурсах, потому что скоро как бы будет конкурс. Я буду разыгрывать. Вот такую штучку я буду разыгрывать. Это... Я расскажу, как она работает, и что это вообще. Ну, как бы это сюда бросаешь конфетки, а сюда бросаешь денежку. Это здесь достаешь денежку. Короче, я вкратце расскажу. Так, крутишь там, когда монетку бросил, и конфетка вываливается. Вот. Это штучка моего брата. Она зелененькая. У меня братику 3 года. Вот. И... У меня есть такая же своя, только красная. А еще которую, которую как бы я купила для конкурса. Она у меня в коробочке еще стоит. Она желтого цвета. Также я там буду рассказывать об этом конкурсе. На этом все. Пора прощаться с ребятами. Всем пока, до новых встреч. Пока. Пока-пока. Ну ладно, пока!